Добрый день, дорогие друзья! С вами Кухня Сайтов. И сегодня один небольшой вопрос. Как удалить шум из вашего звукового файла? Все мы знаем, что шумы всегда присутствуют. И иногда они настолько портят звуковую запись, что, конечно, хочется с этим вопросом разобраться как можно скорее. Итак, открываем наш звуковой файл. Вот... Вот этот подготовленный заранее звуковой файлик. И вот мы видим, что у нас тут имеется, конечно, шум. И мы можем его даже прослушать. Вот он шумит достаточно. И нам надо шум удалить по всей полосе. Каким образом это делается? Открываем вкладочку «Эффекты». Находим «Подавление шума». Нажимаем «Создать модель шума». Первое. Нам надо выбрать кусочек на нашей записи, который бы и выделить его, который не содержит других звуков, кроме шума. Создаем эту модель. Вот. Теперь по этой модели у нас будет удаляться шум со всей дорожки. А для этого нам надо ее выделить. Либо заходим в «Вправка», «Выделить», «Выделить все». Либо нажимаем Ctrl плюс А. Тогда у нас вся запись выделяется. Далее заходим опять в эффекты и вновь выбираем подавление шума. Теперь уже шум у нас будет подавляться со всей дорожки. Здесь есть настройки. Подавление шума 12 дБ, чувствительность 6. Вы можете поиграть этими ползунками, если вас что-то не устроит и прослушать предварительно. Окей, okay, мы прослушали. И если вам надо, вам не нравится и вы хотите что-то поменять, пожалуйста, ползунками можете подвигать и еще раз послушать, что у вас получается. Но я оставляю настройки по умолчанию, нажимаем ОК. И как видим, шум у нас ушел. Давайте проиграем. Как ну вот, звучит достаточно уже более-менее чисто. Если вам все-таки... Вы увидите, что не все шумы удалились, вы можете еще раз вернуться во вкладочку и нажать на подавление шума. И тогда у вас шум удалится еще раз. Прослушаем. Но единственное, не рекомендуется делать это более двух раз, потому что появятся искажения у вас, особенно высокие частоты. Поэтому удаляйте сразу с первого раза при помощи прослушивания до нужного вам результата. Ну вот и все. Остается только сохранить ваш файл при помощи экспорт аудио. И вы удаляете под новым названием, уже без шума. Ну вот и все. Сохранить. Если вам было полезно это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я думаю, вы здесь найдете много полезной информации для себя. А пока всего доброго, до встречи в следующих видео. С вами была Кухня Сайтов.